Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в городе Кимра Тверской области. Задержан при к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения, говорится в релизе ФСБ. В ведомстве уточнили, что у задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три коктейля молотова, холодное оружие и дневники с данными о запланированном преступлении. Какими мотивами руководствовался злоумышленник, спецслужбы не уточняют. В одном из помещений силовики обнаружили холодное оружие, похожее на мачете, сообщил сотрудник ФСБ, который принимал участие в обыске. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК России, приготовление к террористическому акту. Его заключили под стражу. ФСБ предотвратило большое количество терактов по всей стране в прошлом месяце. Так, 30 апреля в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге сотрудники спецслужб нейтрализовали трех бандитов, которые были причастны к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе города обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. ФСБ также предотвратило нападение на учебное заведение в Тюменской области. Спецоперация состоялась 22 апреля. По информации Центра общественных связей ФСБ. По подозрению в подготовке массового убийства в одном из местных учебных заведений задержали жители Теменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по созданию самодельных взрывных устройств. 19-летний задержанный подтвердил, что у него было намерение совершить преступление. Об этом сказали и свидетели. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье приготовления к убийству общеопасным способом двух и более лиц». Еще один подобный случай произошел в Красноярске 16 апреля. Тогда сообщили, что за подготовку вооруженного нападения на школу сотрудники ФСБ задержали подростка 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники, в которых говорилось о планируемом преступлении. На видеозаписи, опубликованной ФСБ, подросток подтвердил, что изъятые предметы принадлежат ему. По его словам, оружие было нужно для расстрела в школе. Он планировал его на 19 -е, 20 -е апреля. В Краевом управлении ФСБ отметили, что планы красноярского подростка, готовившего теракт в школе, поменяли изменение учебного формата, вызванное эпидемией коронавируса. По данному факту были возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. За день до этого пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что в Крыму была задержана группа украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну. По версии следствия, разведчики действовали под руководством начальника Херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова. В состав преступной группы входили российское военнослужащее, которое подозревают в выдаче Киева в 2017-2018 Гастайны, и украинец, подозреваемый в шпионаже. В начале прошлого месяца ночью в ходе проведения оперативно разыскных мероприятий в Мурманске органы ФСБ установили местонахождение вооруженного бандита, который планировал совершить теракт. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам спецназа. В результате его нейтрализовали. На месте перестрелки были найдены готовые к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему. Преступник был приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Организация запрещена в России и планировал после теракта выехать на Ближний Восток, чтобы участвовать в ее деятельности.